Ребята, мы приехали к бабушке. Сейчас пойдем встречаться. И теперь опять же получается 4 600. Могла месяц прожить? Это же мошенники вообще. Вот. Это. Меня цыгане свезли. Сколько вам лет уже? 73, 22 декабря. Два месяца моего Сюда возили, вот недавно суд был, вот 8 месяцев дали, дочь пьяная, скрыли вагон с маслом сливочным. Дрова есть, а пилить некому. Полы, мокрые одежды. То есть у вас электричества нет? Нету. А видите, как ходим, у нас все упало. Потом приехало два мужика, баба, все, до в аварийной. А мы не подходим, мы в селе. В общем, ребята, да.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 7270. Смотри, четкий. Четкий. Я еще не доставал даже. Я еще не доставал. Но я что вижу, уже, что это монета. О, смотри. Даже не знаю, что это. Глубоко. Смотри. Глубоко. Большая. Черепаха. Ой, я ее. Блин. А так, не знаю Ребята, я ее звезданул Бейте меня, ругайте меня Но я ее стукнул Это монета или вообще? Подождите. Это монета, по-моему Я вообще не пойму, что это Что Разной это? Щеткой. Неужели Сибирка? Да не Сибирка, это вообще непонятно, что это. Ее надо мыть. Непонятно, может, зарубежная какая-то. Ребята, я не знаю, надо помыть. Лись помоет, и вам все покажет. Может, перечекан какой-то? Я, на самом деле, когда выкапывал ту монетку, я думал, что это австро -Венгрия. Но когда мы начали мыть, ребята, знаете, что мы там увидели? Мы таких монет еще не находили арабские символы арабская вязь представляете а на тыльной стороне кстати изображение в виде солнца ребята и здесь у нас кстати сигнал тоже плюс 75 рублей. сейчас будем я кстати еще копается, хотя с ребятами мы разговаривали здесь Это нож Значит, они с войны притащили Здесь войны не никакой. Колесо от сюда еще Одно я отдал уже Это, просили. Это не отдавай Это сколько у нас они по дому лежали Вот так вот Не сказать, что 15 градусов здесь Несколько дней Держались морозы Но земля еще не успела промерзнуть Так Ох, чистый сигнал, 75 Давай смотреть Что-то чистое Хороший сигнал Ох, монетка, еще монетка, ребята Еще монетка Ух Еще монетка Это уже Николай, походу Две копейки Итак, друзья Как бы не хотелось это говорить Но это Крайний коп в этом сезоне Последний Мы закрываем сезон И постараемся закрыть его красиво Но там как получится Я улыбаюсь Я улыбаюсь Почему я улыбаюсь? Потому что здесь находка. Хорошая находка. Не монета. Нет. Но хорошая сопутка, которая обычно показывает нам, что здесь есть монетки. Но должны быть старые монетки здесь. Канинка, ребята, красивая канинка. Да, большая. Смотри какая, да? Да, старенькая. Да. Все по империи идем. Смотри какая тоже тут... Штучка интересная, красивая. Подожди, вот даже... это же э... гонская... Гонская... гонская конфетка. Нет? Да, гонская конфетка это оттуплежи. А же... В рот. Уже... Она ровный, да. Ну, это на ровный должно. Ну, старенькая, большая, большая. Это ее часть, деталь. Крутая вещь, интересная какая-то. Ну, ты так сказал. Ух ты, блин. Ух ты, блин. блин да. Ух ты, ух ты. Смотри, а какая красавица. А да, на самом деле, что это? Смотри, не Видишь? знаю, узор какой-то красивый. Но это старинная вещь. Старинный. Царь, царь. Это накладка. Да. Это такая череперс. 75, 73. Смотри-ка. Еще 82 показывает. Копаешь, копаешь, знаешь что. Все В этом сезоне все. Каждому скопу рад. Не пойму. Что это? Пряжечка? Кольцо. Пряжечка, наверное Или... Да, кольцо Кольцо? Угу. Вот это медное кольцо, Мед кстати Медная конинка Блин <свят> Блин Ой, ласки мой Ой, хорошенький я же хожу здесь хожу, про себя то думаю, надо эту находку найти. А ее нет и нет. Смотри какой красавец, немножко погнутый правда, но да он красавец, красавец какой. Смотри отпечаток слепок. Смотри какая. Ой, красавец, ребята. Ай, конец сезона. Ой, как увенчался он, а? Таким вот крестиком-то, а? Красавец! Ой. Ходили, погуляли. Скоро будем закрепляться. Световой день совсем короткий. Ребята, нас пригласили в огородик. Сейчас пойдем в огородик смотреть. Погуляем, посмотрим. Меня звал монету серебряную. Ну показывайте. Кто вам поверит-то бездоказательно? Крупная большая. С ушком. Пугойка гирька? Да, пуговица гирька. Ох, вот это солидос. Солидный дядя носил. Везде керамик. Находка. О. Вот это я не ожидал. Я не ожидал вот это. Сам видите, да что? А что это? А что это? Чего? Это что? Это, это чешуя. Это чешуя. Представляешь? Ребята, это чешуя. Блин, мы уже все. Заберите свое серебро. Посмотрите, боже. Чем мы хотели найти сегодня? Мы все, по-моему, нашли уже. Вот это закрытие. Сезон закрытый Ребята, это чешуя, я смотрю Это точно чешуя Куда упал? Потерял Сигнал, хорош Вот чешуя как звучит Низкопробная Плюс 0,2 Все, подержал в руках Зашибись, мне вообще ничего нельзя давать Что-то там нашли Крест? Что там такое? Нет, это не Я-то думала что-то серьезное. А, -а, -а. а вот это уже интереснее. Посмотри на какой По ну, Непонятно. Это будет деревянный внутри здесь. Ну, Прорез идет. Да. 77 опять. Схожий сигнал открутил. Следующий будет 88. Да. Еще одна шпанина сейчас. Как думаешь, заготовка какая-то, да, была? Под что. Я сначала, когда упал, я подумал, что это ложка. Одна. Mm. Еще одна. <свист> вот что это такое, интересно? Еще один кусок. Представляешь? Вот что это такое-то? Прям большие один куски меди. Прям. Как будто срезали. Да, тяжелая какая. <свист> Смотри, как будто срезали кусок. <свист> да. Или сбивали с чего-то. И крестик <свист> на нем. Ну, классно. Если была бы она. Но это не она. Блин, а что ты Похожек. так улыбался? Ну, а что? Всегда надо улыбаться в кадр. Хоть шляпа, хоть не шляпа, все равно улыбайся. И радуйся любой находке. Конец сезона же. Ты сегодня все собрал, что можно да. было. Сегодня... Хотя нет, кое-что ты еще не собрал. Чего? Кое-чего у тебя еще не было. Советинку? Сегодня вообще ни одной советской монеты. Все империя. Все, друзья, закончили мы копать. Все уже, световой день очень корот. И уже темно, уже ходить довольно-таки некомфортно. Я думаю, уже и хватит сегодня. Мы очень хорошие результаты показали. Обязательно, ребята, напишите в комментариях, как вы закончили этот сезон. Какими находками, что у вас попадалось. Сейчас будем собираться домой потихонечку, уже выезжать. Было все здорово, мы получили массу эмоций. Находки были просто потрясающие. Даже и предполагать мы не могли, что такие находки у нас сегодня будут... Прям все, что мы хотели, наверное, все выкопали.